И сегодня, друзья, в обзор к нам попадает такая игрушечка, как Black Survival. Значит, это э, стратегия выживания, в которой нам предстоит э, сражаться с другими игроками. Э, да, сегодня вкратце сделаю обзор такой, да, общий э, для новичков, типа меня, которые первый раз зашли и не понимают, э, что же это такое, что же за игра и как вообще в нее играть. Так вот, чтобы понять, как в нее играть Мы начнем, наверное, не с того интерфейса, который сейчас перед нами А все-таки какое-нибудь обучение мы давайте для начала пройдем Я вышел на этот экран ввиду того, чтобы разобраться с настроечками Так как изначально игра была в маленьком оконном режиме Но вот теперь могу целиком и полностью понять Начав с обучения ее механики И как вообще в нее играть Секундочку Итак, друзья, значит, вкратце давайте пробежимся по элементам э, интерфейса, которые, допустим, на которые стоит обратить внимание. А, вот тут у нас, значит, есть настроечки под, под таким соответствующим значком, да, а, где мы можем настроить а, язык, доступен, видите, русский а, в бета-версии. И озвучка у нас доступна на английском, китайском корейском или японском я не могу точно сказать вот вы сами все видите вот значит музычку я наверное сделаю немножко потише чтобы у нас нас не заглушала звуковые эффекты а, тоже сделаю немножко потише ну да ладно вот так вот будет нормально так, смотрим дальше, что у нас есть. Настройки игры, боевой клич, анимация, это я не знаю, что такое. И да, ребят, вот здесь вот есть настройка по разрешению. И Это доступно только после того, когда вы пройдете на вступительное обучение, ну или отмените его. Вот, я сначала не понимал, как вообще растянуть окошко и сделать так, чтобы у меня игра была на весь экран. Так, давайте смотрим дальше, значит... Как перейти заново в обучение из этого экрана? Я вам сейчас покажу, но сначала посмотрим: вот тут нам приходит сообщение как мы видим, новости всякие разнообразные, да, актуальные самые. А здесь у нас календарь событий ивентное, ежедневное посещение. Uh, так, так, так, награды всяческие, да, у нас здесь отображаются и так далее. С этим, друзья, надо разбираться. Mm, так, тут у нас тоже какое-то окошечко с какими-то данными. Вот, по поводу персонажа нашего, uh, можно выбрать, я так понимаю, и вот эти все, которые на под надписью Free Trial, они, наверное, доступны нам на данном уровне. Но я буду играть по дефолту вот этим Хён Ву. Человечком и буду пробовать э, Строить э, геймплей вокруг Данного персонажа Так, вот тут смотрим мы, значит, его характеристики э, Силовая старт, так, ста, стат Это, значит, атака, броня э, Здоровье, энергия Но пока что мне это мало о чем-то Говорит, да так, вот у нас тут даже в циферках Это у нас при достижении 18 уровня Какие будут параметры А это сейчас на данном а, первом уровне Так, мастерство Можно отдельно а, покликать Посмотреть, но Это просто ярлычки указывают на то Чем он, видимо, владеет лучше всего То есть это кулаки, пистолеты Это у нас ножи, скорее всего Метательное оружие и Опять кухонные ножи Это у нас луки и биты это что за звездочки, а, я не могу понять. Так, это скорее всего какие-то а, определенные бафы, плюсы, плюшки или как еще их можно назвать, не знаю. То есть у меня вижу, что одна звезда. Так, ну, так, а это у нас, значит, шприц. Недостаточно золота, шприцы, я так понимаю, надо покупать уже за игровую валюту. Здесь у нас что? Это его особенности. дебашир, тип пассивной перезарядки и так далее. И потасовка. Так, как они, интересно, активируются. Но я думаю, что мы в игре в самой это все увидим. Так, идем, значит, дальше. Идем дальше, да, тут переключаемся no на других героев, но я еще раз повторю, что играть буду пока я Хён Ву и буду строить геймплей вокруг данной персоны. Так, тут мы видим, можно сортировочку сделать, да, по определенным навыкам, кто нам нужен, да, лучник ли, пушкарь, так, значит, колюще и так далее. То есть это все у нас доступно. Ну и давайте все-таки попробуем пройти обучение, друзья, да, то есть смотреть можно вечно на этот интерфейс, но нам важен сам геймплей. Так как у нас первый обзор, а, такой сделаю, а он должен основываться именно на геймплее. Итак, где мы можем а, начать обучение? Полигон давайте выберем. И здесь у нас есть базовое обучение. Вот я его так, наверное, это и не прошел, да, вначале. Давайте выберем и попробуем все-таки его пройти до конца. Я его просто скипнул и не стал проходить. Вот, но мне хочется это сделать сейчас. Давайте это сделаем. Надя, как только начнется тест, вам нужно будет выбраться из этой зоны а, до того, как истечет время. Так... Путь открыт. Нажмите на значок карты в правом нижнем углу экрана. Ага, вот это. Вот это, я так понимаю, да? Так. Вы можете перемещаться в различные зоны, выбирая на них их на карте. Таким образом, значит, перемещение. Сначала давайте отправимся к маяку. Ага, вот он у нас, маяк. Так. А на, теперь, когда вы здесь, пришло время для викторины. Что вам нужно сделать, чтобы оказаться последним выжившим? Искать и атаковать других выживших, найти место, где можно спрятаться. Искать и атаковать. Ну да, я сначала думаю, что надо подготовиться, да? Это бесполезно. Запретные зоны будут только расширяться. Так. Как только все зоны на острове стан станут запретными, каждый участник умрет. Ясно, ясно. Так. Единственный способ выжить остаться последним выжившим. Ну, понятно, то есть. Ну, я понял, надо всех замочить. Похоже... Подождите, вы ничего не слышали? Смерть. Кто-то только что погиб недалеко от нас. Вам следует поспешить, если не хотите повторить его судьбу. Так, чтобы защитить себя, вам нужно будет найти оружие. Давайте, по... давайте осмотримся. Ну, давайте. Нажмите на палец экрана, чтобы обыскать зону. Обыщите зону. Так... А, железная руда это не оружие, но ее можно использовать как материал. А, давайте оставим ее. Давайте. Так, да, давайте возьмем. Это ваш инвентарь, в котором вы можете хранить предметы. То есть, ясно, понятно. Обыщите зону. Давайте еще раз кликнем. Так. Кастет это базовое оружие для рук. Оно не сильное, но для начала сойдет. Конечно же, взять. Так, вы можете совместить два предмета, чтобы создать предмет более высокого качества. Что, не мо Что же можно создать, используя кастет? Так, нажмем на кастет и создать. Так, ага, железный кастет, я так понимаю, да? А обычный он не железный у нас, да? Он, наверное, у нас пластмассовый, я так понимаю. Так, ну давайте сюда кликнем. Железный кастет. Вы можете совместить его с железной рудой, которую вы нашли ранее, чтобы создать железный кастет. И как же мы это делаем? То есть вот мы выбираем кастет, вот мы выбираем железную руду, кастет плюс руда и получаем э -э -э, железный кастет. Ну, все в принципе понятно. Созданные предметы помещается в сумку. Попробуйте надеть его. Так. Ага, надеть. Вот сколько действий это у нас, значит. Так. Теперь, когда вы надели оружие, давайте приступим к созданию еды. Самый простой ингредиент для создания еды – кипяток. Многие ингредиенты в той или иной степени съедобны, если их сварить. Кипяток можно получить только путем создания, но где узнать, откуда берутся эти ингредиенты? Нажмите на красную область в левом верхнем углу экрана. Прям за ручку меня тут ведут, я смотрю, и все показывают. Установите целевой предмет. Так, кипяток. Ага, закрываем Дальше что? Это навигация Найдите предметы, необходимые для создания Зажигалка, вода, доски, доки Так Найдите предметы, необходимые для создания Так, навигация Полезный инструмент, который информирует вас об необходимых ингредиентах Так, так, так И зона, в которых они находятся Похоже, тут разбросаны зажигалки Давайте найдем их Как понять? А, вот я вижу Ну, зажигалка, вижу, что разбросано И маяк, да а ага, зажигалка и маяк Стало быть, она есть там, где мы сейчас находимся. А, ясно, надо привыкнуть к, к этому меню. И чтобы в дальнейшем не, так сказать, не сбиваться с толку. Обучите зону. Так, ну я уже тут столько хожу. Взять. Давайте возьмем зажигалку. Отлично, теперь воду. Где же найти воду? Воспользуйтесь навигацией слева. Перейдите в зону, где вода есть. Вода, доки. Так. Значит, переход. Карта. В данный момент открыта только одна зона, где вы можете найти воду. Это доки. Ну, я вижу, да. То есть есть тропа, есть отель, а есть доки. А, а на тропе? Нет, вы не найдете воду в этой зоне, воспользуйтесь навигацией слева. Ну, я понял, я просто экспериментирую. Почему, если доступны другие остальные зоны, я могу же на них кликнуть, Правильно? Нет, вы не найдете воду в этой зоне. Воспользуйтесь навигацией слева. Ну, то есть понятно, нам нужно в доке, как я изначально и предполагал. В доки, так, так, так. Посмотрите на навигацию слева, перейдите в зону, где можно найти воду. Отлично, значит идем и находим воду. Берем ее, отлично. Теперь попробуйте создать кипяток. Вы все еще помните, как создавать предметы, верно? Ну, как как бы да, как бы помню. Вот у нас вода, а, из воды можно получить кипяток. Так, создать. Выберите предметы из списка, чтобы создать новый. Ну, кипяток, наверное, да? Ну, или вода. Или кипяток. Ага. Вода и зажигалка нужны. И, собственно, нажимая на создать, мы создаем тот самый кипяток. Неплохо. Теперь, когда у вас есть кипяток, вам нужно что-нибудь приготовить. Давайте снова поищем в этой зоне. Так, нажмите на середину экрана, чтобы начать поиск. Так, враг найден, мы нашли какого-то орла. Надя, скопа появилась. Так, скопа и стальной костет достаточно проще, чтобы справиться со скопой. Атакуйте. Как? Как атаковать? Нажать на скопу, что ли, или что? Ага, вот это удар, что ли, вы можете атаковать врага? Так, и что? И, ага, это у нас атака, да, я так понимаю, рука. На, вмазал ей Она меня тоже вмазала и улетела Скопа повержена Ну, по-моему, я ее не добила Я так понимаю Так, скопа, не до... скопа повержена А попробуйте снова найти скопу и добить ее Так, давайте глянем-ка Враг найден Давайте еще раз ей вмажем Все, кил. А, Кильнули мы, значит, скопу Ну, а как вам первая битва? Ну, ничего так, вроде Хорош... Хорошо проходит битва, когда ты побеждаешь После победы вы можете получить небольшой трофей Иногда в трофеях попадаются полезные ингредиенты для готовки. Яйцо – хороший выбор, но сейчас нам больше подойдут восточные травы. Давайте возьмем восточные травы. Ну, давайте возьмем. А что, я так понимаю, что-то одно можно только брать отсюда, да? А теперь совместите кипяток и восточные травы, чтобы создать восточный отвар. Так, ну да, да, мы помним, как у нас создавать. Вот у нас восточные травы. Вот у нас из них, собственно, получается восточный отвар создать. Скопа нанесла вам небольшой урон. Да, я это вижу. Выпейте восточный отвар, чтобы вылечиться. Ну, давайте попробуем выпить. А как его выпить? Восточный отвар. Это я... А есть горячие клавиши? Нет, тут только мышкой кликать, я так понимаю, надо. Вот, восточный отвар. И использовать, восстанавливать здоровье, 35 пунктов и так далее. Давайте сделаем это. Как мы видим, наша хп восстановилась. А это у нас что, усталость или что такое? Нажмите на середину экрана, чтобы начать поиск. Враг найден. Надя, подопытный Джеки-убийца была обнаружена. Черт возьми, действуйте быстро, вы должны атаковать первее. И... И все, что ли? Ну, как вам встреча с Джеки? Что, с одного удара вырубил, что ли? Доспехи Цезаря, одежда 65, шлем Баннер, баннер это голова 45, грубый топор, рубище. Поначалу будет немного страшно, но вы привыкнете. Кроме того, вам важно получать предметы. Да, то есть, а чтобы мне взять-то, это для защиты, это для атаки. Я возьму, наверное, конечно же, топор, чтобы как следует похреначить кого-нибудь. Доки и область, обозначьте область, здесь сейчас находится игрок, запустите таймер. И как это сделать? Боже, время летит так быстро. М да, а что дальше? Текущая зона была запланирована как следующая запретная зона. Быстрее нужно убираться отсюда. Во как. Вы можете убежать из этой зоны, используя кнопку перехода, которая находится в нижнем правом углу. Так, 59 секунд осталось у нас. Мы переходим в какую-нибудь другую зону Да, доки. Вот у нас под таким значком надо, значит, валить. Ну, куда же мы свалим-то, а? Ну, наверное, пойдемте на тропу сходим. Тропа. Не, остава... не оставайтесь в запретной зоне, так как браслет взорвется и убьет вас. Бери... Бери... Бегите до того, как закончится время. Вот ну как. Перед тем, как зона станет запретной зоной, будет оглашено предупреждение. Итак, теперь похоже, что вы готовы к настоящей битве. Ну да, ну я так не считаю. Эксперимент завершен. Сбор информации 100%. Так, победил, конечно же, я. Успех, подобный выжил в комментарии следователя. Фиат Люкс. Конец. Ну, я так понимаю, у нас было обучение. Икспишечку получили мы. Золото 3000 дали. Медвежьи очки. Алмазы. Так, выход. Выход, наверное, да? Ну, куда еще же мне жать? Вроде как обучение я прошел, давайте посмотрим что еще, базовое обучение, это мы проходили, боевая практика, практикуйте базовые боевые навыки против ботов, ну давайте это сделаем, потому что против реальных игроков пока я выступать не буду, я пока иду по обучению, ребятки, у нас первый обзор данной игры и мы будем самые основные механики разбирать. Так, что у нас здесь? А, попрактикуйте базовые навыки боя против трех врагов, которых видно на карте. Задача победите трех ботов. Награда 300 XP, 3000 золота, 50 алмазов. Давайте попробуем, почему бы и нет. Итак, это у нас, так понимаю, боты, которые будут биться против нас, да? Суа, Юки, или Дайлин, гангстер, фехтовальщик и на море. Понятно, я уже понимаю, мы можем начать нажать на старт. Нам никто, никого больше добавлять не стоит. Мне пока хватит и троих противников-ботов. Так, there? значит, мы зашли. Hey. Это ваша первая настоящая практика. Давайте начнем the... с простого и сыграем против трех человек. Так, оружие «Грязные перчатки» было выдано. Нажмите на кнопку, чтобы пом поменять на другое оружие. Ну что ж, давайте нажмем вот на этот кулачок. Правила всегда одинаковые. Остаться должен только один. Всего есть 7 типов оружия. И лучше всего использовать тот тип оружия, который вам более знаком. Да-да-да. Так, под вашим изображением показаны типы, тип оружия и мастерство. Так, показывает выбранный тип оружия и его мастерство. Нажимаем, выберите цель в указатели, выберите предмет. Так, цель в указателе. Что-то я не пойму. Это типа выбрать, какое нам оружие нужно, наверное, да? Угу. Рука, рубящая, колющая дробящие метательные пушки лук рука так ну у него руки у этого чувачка развиты давайте мы какую себе цель бразильские перчатки выберем например да но ну, это же будет наверное цель или что время вы должны уйти отсюда с того как истечет время угу. Так, так, так, так, так, цель я себе поставил, давайте выберемся отсюда как можно быстрее. Ну что ж, а это нормально, вести себя осторожно, но оставаясь на одном месте, вы можете погибнуть, так как запретные зоны расширяются. Ага, понял я вас, значит, переходим мы на другую зону. А куда мы пойдем? Может быть, на маяк попробовать, да? Маяк, густой туман, все дела, трава. Так, я так понимаю, давайте попробуем поисследуем Нашли мы бинокль, защита плюс 2 А вероятность найти врага плюс 4 Берем а, У нас, смотрю, вода осталась Вода есть, хлеб есть Который восстанавливает здоровье, да То есть куда-то у нас немножко перемещается наше меню Здесь какие-то еще кнопочки А, мы можем его вот так вот вращать, да Предупреждение, запретная зона Где здесь, что ли, запретная зона, да? Или где? Что-то я we'll не понял. Так, ну ладно. Запретная зона, так запретная зона. Что я могу сказать? Так, да, давайте дальше посмотрим, что у нас здесь есть. Какая-то бумага берем. Ну тут надо понимать, да, то есть э, для чего, чего мы собираем. Берем. Вот так вот мы можем вращать. Что у нас здесь еще есть? И лук Юми. Ага, давайте возьмем. Так, так, так. Левел ап я получаю. Недостаточно места в сумке. Камень, наверное, можно выбросить. Оставим лук. Плотная бумага. Я не знаю, для чего она нужна. Бумажный шарик. Пепел. Это лучшая покупка. Чертеж. Давайте тоже выбросим пока. А лук я, естественно, оставлю. И хлеб в том числе. Прогуляемся еще по данной зоне. Мы нашли короткое копье. А, насколько я помню, у нашего персонажа копьем э, нормально все да с копьями а как экипировать надеть так я отдел копье э, перчатки у меня остались так ну с колющем у него вроде все в порядке да у этого мужичка э, насколько я помню колющее оружие Да, да да так давайте дальше идем мы нашли катану тоже что очень хорошо но умеет ли он пользоваться ей? Вот в чем вопрос. И у нас значит одежда, которую мы также уже взять не можем, так как сумка у нас заполнена. Давайте я выкину лук, выброшу и попробовать как-то взять мне снова можно? Нет, эту одежды. уже нет. Получен опыт. Теперь это место у нас исследовано, что ли, я так понимаю или что? Катана у меня она уже есть ободок защита головы лучше так давайте посмотрим мне, мне интересно была одежда вода кастет копье ну, то есть я брожу хожу по той же самой области вот эта рубашечка она нам наверное пригодится и как-то ее наверное можно надеть на себя да и посмотреть что вообще где-то на мне Ага, вот есть рубашка, есть копье, есть слот для рук. Ага, кстати, надо было одевать эти все штуки, а не выбрасывать. То есть у меня, соответственно, слоты после этого вот эти освобождаются. Так, это у нас указывает на то, сколько у нас свободных слотов есть. То есть буквально один. Грязные перчатки можно выбросить. Хлеб оставим, воду оставим. Ну что ж, давайте посмотрим, что еще здесь есть. Это уже я понял. Это я что-что выбросил. Так, переходим на другую карту. Я нахожусь... А, где я нахожусь? Черт, возьми. А, черт, побери. Давайте сходим сюда тогда, где у нас бот. Пожар, дело пожар. Пожарное деко. Так, на остров было выпущено дикое животное. Кто-то меня атакует, что ли? Я не пойму. Враг найден. Колющая. Рубанем ее колющим оружием. Or die. потасовка и что это за потасовка такая была какой-то я удар и нанес так ну это одна из моих способностей колющая. еще бы разочек она мне смотрю тоже всекла yeah. такой враг ничего попался <laughs> смотрите на него <laughs> так ну мы вроде что-то наносим но и она мне тоже наносит Взять таблетки. Берем, конечно же. У меня, благо, есть еще пока место для этого. Так, пожарная куртка. Защита плюс 8. Взять и тут же ее надеть надо, да? Нам это даст кое-какую защиту. А что за буковка Е? Это наш э, инвентарь, да? Недостаточно места в сумке. Так, я понимаю, враг отсюда сбежал. Можно немножечко подлечиться. Так, мышеловка подлечиться, как мы можем скушать хлебушка, да, вот грызануть его разочек. Так, давайте мы его используем и тем самым подлечимся. А это что у нас такое? Это у нас энергия, а для нее используется вода. Давайте используем воду. Так, у нас воды остается две бутылки, хлеба одна. Бинокль. Как его использовать? Он, наверное, по умолчанию, да, используется. Или его как-то надо экипировать. Так, давайте глянем. Кстати, глядеть можно на буковку «Е». Или нет, на, е, на буковку «Е» мы выходим на карту. Так, а как можно смотреть на а, персонажа нашего? Так, на буковку «Р» мы идем. А, струна, ловушка. Так, много на самом деле всего у нас тут интересного. Давайте еще погуляем, что здесь у нас есть. Не получил я опыт. Так, ага, это нам показывает то, что... Какие ингредиенты где имеются, да? Масло, ткань, перчатки, все дела То есть вот так вот все у нас происходит Давайте воду мы возьмем Обязательно, да Еще бы можно было поискать какую-нибудь еду Часы, масло, вода Имеется цель а, То есть это масло входит в цель в нашу, да? Ясненько, тогда мы его берем Рубашку можно выбросить Дальше смотрим, что у нас тут есть Вот такой вот, ребят, геймплейчик получается То есть ходим, смотрим так, тут непонятно, батарейка, ага. для чего нам нужна, но я пока ее брать не буду. Давайте выйдем на карту и глянем, где же у нас находятся наши боты. Вот эту вот э, девчульку я почти завалил, да? Давайте сходим вот к этой девчульке. Так, это кого сейчас протачили? Меня? Это меня кто тоже На один враг, Рестрики. потасовка. Так, надо было колющим его еще немножечко пигануть. Не получается. Вот как получается. У меня уже она по полной. 11 дамага навесла. Так, чем быстрее, тем лучше, да, я так понимаю? Ага, и все, и враг, враг ушел. Молоток дробящая. Плюс 12 урона. Ну, я не знаю, нужно мне это или нет. Или попробовать сооружить катаны. Давайте попробуем одеть катану. И попробуем, как же мы будем с ней. Пожарное депо, я так понимаю, там, где я нахожусь И у меня сейчас э, зона, так сказать, закроется а, И мы идем тогда догоняем вот эту девчульку Так, мы ее нашли э, Устраиваем потасовку Что-то мне очень сильный дамаг нанесла она Надо бы перекусить Так, я вроде перекусил, а вроде бы не перекусил, не пойму Кто-то меня потихонечку мутузит сбоку, up, да? Мне это не, не очень-то нравится давай еще раз попробуем ее продамажим так так так mm. еще раз да вижу дамаг проходит по мне ну с катаны вроде побольше дамага я наношу так я что не попал что еще у нас было так вы можете поднять предмет который был выброшен а как очки стрелы uh. так меня кто-то постоянно дамажит Do or die. Надо ее добивать уже Так, давайте быстренько пройдем сюда Так, спортивный напиток взять И можно его даже использовать Так, это место больше не кажется незнакомым Так, я так понимаю, я тут все из из исследовал уже Но э, с моей территории сбежал, по-моему, мой враг А куда он сбежал? Надо бы его догнать и, так сказать, обезвредить уже Так, туннель смотрим на один враг Туча мышь ага нифига себе она дамажит зато я зашел и она здесь или тучи мыши здесь короче все the... здесь друзья собрались меня все хотят продамажить и я так die. понимаю если я ничего не приму не предприниму, то меня завалят. так что можно взять ботинки дубинка вот дубинка бы мне не помешала недостаточно места в сумке надо уходить срочно. А куда можно уйти? Там тоже зона, где дамажит. Да что ж ты будешь делать? А куда уйти? Вот в переулок уйти? Ну тут чувачок сидит уже. Надо бы а, здоровье пополнить. Так, используем вот эти таблетки. И смотрим, кто у нас здесь есть. А здесь у нас враг с катаной. И мы используем колющее оружие, чтобы его, так сказать, как следует профигачить. Вот Keep такой, ребят, card. геймплей. Он у меня парировал сейчас, я так понимаю, атаку мою. Есть канцелярский нож. Нафиг он нужен? Давайте еще идем дальше. Так, не удалось. Эта зона больше не кажется незнакомой. Так, где-то же здесь был э, металлолом. Материалы, он нужен для цели для нашей. Давайте его возьмем. Но у нас недостаточно места. Давайте выбросим колюще. Давайте выбросим, что у нас там еще есть. Э, булку хлеба мы используем. Восстановив здоровье, энергию мы также восстановим. У меня уже очень много бутылок. Так, ага, у меня откат. Видите, от, после того, как мы использовали предмет, сразу же использовать следующий нельзя, потому что на него идет откат. Так, дубинку мы, наверное, все-таки оденем. Я не знаю, будет она лучше или нет. То есть, но у меня атака 12 с дубинкой. А если катану мы оденем, то у меня 37, поэтому пускай-ка у меня будет лучше катана. Вот поэтому дубину можно выбросить. Так, это у нас что? А, хлеб у нас... А, хлеб мы используем. А, воду используем. Ну и все, и выдвигаемся тогда дальше. Какой-то браслет. Защита плюс 3. Давайте возьмем браслет и попробуем его одеть. Так, глянем. У нас остался... Так, давайте срочно добьем этого паренька. Давайте уже попробуем. Так, он меня опять парировал. Парировал. А теперь мы его пробили. Вот мы пробиваем очень хорошо, мне нравится. На, держи. И еще бы разочек. Но он, похоже, ушел. А нет, это уже другая подошла, девчуля. Тут мы все втроем, по-моему, собрались. Все втроем. Так, а, бадок это нам не надо пока. Идем, идем, идем. А, Какие-то тапочки. Здесь, по-моему, тоже... Область зак закрывается. 6 секунд осталось. Так, уходим. Uh, уходим на пруд. Чтобы нас не subject. продамажило. Mm. Так, у нас враг yeah. на пути. Мы yeah. промахиваемся. Он нас дамажит. Вот такая, ребятки, игрулька. Mm, вот так yeah. вот приходится здесь воевать. Yeah. Против разной нечисти, которая yeah. а, нас yeah. постоянно старается атакует. Вот такая ворона нам попалась. Птичье мясо, перо и... Давайте возьмем птичье мясо, может быть, получится из него что-нибудь приготовить. А, пока навернем хлебца немножечко, попьем водички, восстановим энергию. И у нас остался, так сказать, последний бой, он трудный самый, да, вот с этой вот девчулей. Я с ней уже встречался. Теперь давайте еще разочек попробуем. А вдруг повезет. Да, и мы делаем два килла, мы убиваем последнего, так сказать, противника своего. Но это были боты. Эксперимент завершен. Сбор информации 100%. Я победил. Успех. Подопытный выжил. Комментарий следователя. Эксперимент был взрывным, как попкорн. Ну, понятно. И что ж, нам дают здесь, значит, по окончанию XP. XP 30, золото 3000. Ну, по-моему, мне уже это давали. И мы выходим. Ну, вот такое обучение, друзья, вот такая вот игра. Ну, на самом деле, к ней нужно привыкать, да, это такая выживалочка, необычная для меня. Обычно я привык играть в какие-то в 3D выжив... выживалочки, да, такие. А это у нас, значит, такая стратегия еще и получается интересная. Ну, первый взгляд, скажу, что от меня оценка по десятибальной шкале, это уверенная четверочка, почему не десяточка, ну, потому что действительно игра необычная и... К ней нужно привыкать, привыкать и привыкать. Вот. Такая вот игрулька, ребята. А как вообще она вам? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Это будет являться ключевым моментом к тому, делать мне по ней дальнейшее прохождение или нет.